Да я не ваша любимая на на море, но пожалуйста, не кидайтесь тапками раньше времени, у меня тут важна миссия. Спасибо. О, в общем, Паула обещала вам снять селекшн на этой неделе. И вообще она очень переживает, что очень сильно задерживает этот сериал, но, но, но, но, ребята, не нужно напрягать этого человека сейчас. Дело в том, что Паула серьезно заболела, у нее и кашель, и насморк, все вместе, как понимаете, это немножко Тем более она не может сейчас пропускать в школу, чтобы нормально вылечиться, ну там есть некоторые обстоятельства. Поэтому, ребят, на этой неделе я хочу извиниться за Паулу и предупредить вас, чтобы она лишний раз голос свой не напрягала, что телекшн пока откладывается. Я надеюсь, я тут вот первый последний раз появляюсь, что мне не неловко, тусить сидеть чужом канале. Я буду рада, если вы прислушаетесь к этим словам. И это, конечно, странно, но если я что-то могу сделать, то говорить, я не, не могу, я зависеть вашу напье на море, но если что-то и могу делать, вы напишите. Но сейчас просто Пауле нужно отдохнуть и вылечиться. Не а, снимала она так селекцию долго, потому что она ждала актеров, так сказать, петов. Только сегодня закончила. Алафию, да, небольшой спойлер. Я как-никак тоже очень вам за здоровье, наш мои девушка, в конце концов. Ну, ребята, пожалуйста, пой поймите и простите, да. Ну, и, пожалуй, все, все, все, ухожу, ухожу. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока. И вам передать привет, до скорого. Да. reme po l l AN show DBS <laughs> 現在 I 여기에 甜 And it's a good thing. 你要 Go Later Floor Juan Young Part Dia, Dia. Dia Monday. Lola. Dia call us laughs. Llhan lhan lhan lhan lhan . Lananainan ! mOm hab a, vinyomatic yo Na na na na